Друзья, сегодня у всех нас есть уникальная возможность стать не только инвестором и получить токены, которые в будущем могут дать хорошие иксы, но и также получить в подарок программное обеспечение, которое будет на Автопилоте зарабатывать нам криптовалюту. Чтобы узнать, как получить это программное обеспечение в подарок, просто досмотри это видео до конца. Речь пойдет о ICO Smart Trade Coin. Smart Trade Coin – это децентрализованное сообщество для криптоторговли. Теперь ты сможешь стать трейдером и получить одним из первых высокоуниверсальное автоматическое программное обеспечение для торговли криптовалютой. Используй программное обеспечение SmartTradeCoin и торгуй собственным капиталом на биржах криптовалют. Программное обеспечение доступно уже сегодня. Благодаря этому программному обеспечению ты сможешь работать на всех своих биржах с одного аккаунта. Для этого тебе нужно просто открыть свой SmartTradeCoin аккаунт и получить контроль над всеми криптокомпаниями в одном месте. Программа не только управляет твоим капиталом, но и посылает торговые сигналы через функцию ответной реакции. И что немаловажно, существует только один безопасный прямой доступ к твоим биржевым аккаунтам через данную программу, и только ты имеешь доступ и контроль к ним. С программным обеспечением SmartTradeCoin ты будешь всегда в безопасности. Мы также настроили шлюзы для фиатных денег, работающие с четырьмя официальными банковскими счетами, обеспечивающие обмен биткоин и эфир менее чем за три рабочих дня. Ты получишь доступ к большому числу способов торговли криптовалютой. Наслаждайся круглосуточно, полностью автоматическими действиями, работающими по твоему желанию. Занимайся полностью автоматической арбитражной торговлей. Используй разницу в курсе в нескольких локациях одновременно, чтобы получить прибыль без риска. Получай чистую прибыль после вычета комиссий бирж. Будь в контакте с самыми популярными криптоактивами и крупнейшими биржами ценных бумаг. Планируй свои инвестиции согласно твоим индивидуальным бюджетным возможностям. Обеспечь себе высочайший уровень безопасности на банковском уровне. Пользуйся нашей поддержкой, чтобы ускорить процесс верификации и контролируй свои финансы. Smart Trade Coin становится крупнейшим торговым сообществом на крипторынке. Верифицированный криптотрейдер с собственным программным обеспечением добавляет ценность в нашем сообществе в несколько тысяч долларов США. Мы вместе способны создать миллиардную компанию даже с одним процентом трейдеров на рынке. Станьте частью нашего сообщества и получите программное обеспечение, которое подойдет как экспертам, новичкам и всем, кто желает зарабатывать на крипторынке. Друзья мои, я также хочу от себя сказать, что лично меня зацепило в данном ICO. Первое, это то, что его проверила лично команда Easy Business Community, а к этому сообществу у меня очень большой уровень доверия. Второе, это то, что на стадии ICO уже готова бета-версия продукта, который мы получим уже в этом месяце и сможем все настроить и подготовить для заработка. Вы, наверное, сами много раз заметили, когда запускается какое-то ICO, они собирают деньги, но продукта еще никакого нет. Они говорят, что когда-то этот продукт будет, и здесь немножко все по-другому, и продукт уже готов. Третье – это то, что продукт реально нужный, и у рынка есть в нем потребность. Также, в связи с тем, что продукт достойный, есть большая вероятность, что монетка трейд сможет хорошо вырасти и дать хорошие иксы, так что инвесторам это знак. Но конечно, нужно помнить, что мы не знаем того, чего мы не знаем, поэтому подходим к делу без розовых очков. Ну и еще немаловажно, есть хорошая партнерская программа – это линейка и бинар плюс бонусная система. И как я говорил в начале, продукт можно получить абсолютно бесплатно, на целый год, купив пакетов на общую сумму в 300 долларов. Также хочу напомнить, что минимальный вход в сообщество составляет всего 10 долларов США, а максимальный – 50 тысяч долларов.